Сладкий и ароматный джем на зиму к чаю станет приятным угощением для всей семьи. Показывая и рассказываю, как приготовить джем из тыквы с апельсином по простому рецепту. Джем из тыквы сам по себе очень полезен, апельсины добавят нотку пикантности. Для приготовления джема из тыквы с апельсином выбираем спелую сладкую тыкву и сочный апельсин. Количество сахара зависит от ваших вкусовых предпочтений. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подготовьте ингредиенты. Тыкву, апельсин и лимон очистите от кожицы, апельсин и лимон от зерен. Пропустите все через мясорубку. Добавьте сахарный песок, все тщательно размешайте. Проварите на маленьком огне смесь, пока сахар полностью не разварится. Подписывайтесь и ставьте лайки. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Продукты и их количество. Далее. Тыква. 2 килограмма. Апельсин. 2 штуки. Лимон. 2 штуки. Сахар. 1,7 килограмма. Количество порций. 5-6. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. Всем пока.